Здравствуйте! Сегодня 4 мая и мы видим петруш... всходы петрушки, посеянной 25 апреля и замоченной перед посевом горячей водой. Вот такие всходы они появились вот буквально вчера-сегодня. Основная масса, через 9 дней петрушка взошла. Что же у нас получилось с той петрушкой, которую мы сеяли с известью? Вот всего лишь тут парочку всходов. Вот такие у нас результаты. Как вы знаете... При посеве весной петрушка на следующий год начинает цвести и где-то в период с конца мая и до начала июля у нас нет зелени, чтобы была зелень. И в этот период я советую сеть петрушку в конце августа-начале сентября. До заморозков она взойдет. Появятся такие скромненькие кустики. Весной продолжит развитие. И где-то десятая часть всего лишь из них, из этих сходов, зацветет. Ну, вы будете беспрерывно целый следующий сезон с петрушкой. Вот и все на сегодня. До свидания. Сегодня 8 число, 8 мая. Сходы петрушки имеют вот такой... Привет.